Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Frozen Wilds. Так, и так как я распланировал, пообещал, идем длин... почините починить и перехватить. Ага. Так это все равно мое задание, даже даже так. Получается э, двух зайцев убьем сразу же. Просто одним выстрелом, одной пробежкой. Одним костром, одним быстрым перемещением. Хорошо. А, записки я не читал. Их не так много накопилось, чтобы их читать. У нас же, у нас же как с тобой. У нас нужно накопить такое весомое количество информации. И потом а, в течение двух часов тебе ее рассказывать. В течение двух часов тебе ее рассказывать. А, так, проблема. У нас с тобой небольшие проблемы. А, дело в том, что эта серия будет у нас. Когда? В среду в, в, в, в среду. в среду. В среду. Получается, помимо вот этой серии, у нас есть еще две, чтобы пройти Frozen Wilds. Я не знаю. Э, По-любому, последнюю серию я должен ее допройти за последнюю серию. Как бы. Я не знаю просто, сколько это по времени выйдет. 2 часа, 3 часа, 10, 15, 65. Но вроде как... Некоторые говорят, что я посмотрел на Ютубе не само прохождение, не смотри на меня, сколько примерно по времени оно идет. У кого-то 5 часов, у кого-то 10, блин, и я как мне, между 5 и 10 как-то примерно вот так рассчитывать, 7,5. Странники Карха. Чего? Как ему удалось подобраться так близко к королю-солнцу? Секунду. Стража будет во всем Вот отдохнешь и становится легче. И че? карха и карха, и чё, и чё теперь? А вы что здесь стоите? У меня сейчас много А вы что разложили здесь так, а? Как собственно, как себе домой? Так, ладно, я иду, 150 метров. Где длина шеи отморожены? Отморозок длина шеи, где? Отморожены длина шеи. В какую сторону вообще идти? Я иду правильно сейчас, получается. А, ну так вот троечка. Он где. Кучий, если бы я и собледенела. Он уже очень давно так лежит. Та -та -та. На только приступили. Та но он завалился еще. Да кучи. Так ладно, ладно, ладно, ладно, длина шеи это кто? Демоническая машина. Э, демонический падальщик. Демонический.. А где это? Это коршун? А где это? А подожди, где этот цветок? Которых дебафы Где? Вот здесь нету? Че, реально нету? Ладно, тогда давай а, делаем по-простому. Иди сюда. Ой, меня запалит сейчас. Да и ладно, это не такие сильные. Это не такие сильные машины. Хотя может и не запалят. Это поможет. Нормально пачички на на иди сюда ой две двое отвлеклись отвлеклись двое да и ладно трое отвлеклись да и хрен бы с ними но отвлеклись они еще толку так ладно ладно ладно ладно ладно ладно как бы сейчас их так как бы, как бы так красиво все сделать? Типа вот такого и типа вот такого. Вот так вот, смотри. Ааа, -а -а, так он же... Ему надо шажок назад просто делать. Шажок назад. Давай. П Повернись. Давай, иди. Давай, давай, мы хороший. Иди, иди, иди. Ой, какой ты умничка. Ты у меня такой молодечек. И вот так вот Ой, блин, опять перебрал Вот там, вот там, вот там отвечаю Там что-то было, иди проверь Иди проверь, срочно надо проверить Прям очень срочно Иди, иди, иди проверяй Молодец Так, теперь ты, теперь ты иди сюда Не сюда Иде... Ладно, подойдет поближе а... С чайкой мы, в принципе, сами справимся Иди сюда. А кто там еще? Там еще вдалеке кто-то? Рыскарь, ну скорее эта херня. Элементарно. Может стоит включить визор. Зачем? Зачем? Можно мне просто его обыскать. Нахера мне визор. Для этих целей. Опачки. Так, теперь. Ну ты, блин. Мудень красноглазый. Где он? Ой, ну их здесь еще до хера так. Очнись! На тебя напали! Никого не видишь. Ладно, этот отвлекся, хорошо. Так, теперь коршун. Два коршуна. Твою за ногу. Два коршуна это в принципе не проблема. Нету жара огня. тихо тихо тихо тихо тихо тихо Опачки, а вторая на него зацепилась. Ай, не зацепилась, да? Ой, зацепилась, отлично Он разбился, все, хорошо Хорошо, последний остался, где он? Где ты, где ты, где ты? Ой, мимо полетела, ладно Ладно, не страшно Ой, ну куда-то попали Патроны кончились На них вот эта херня неплохо действует Так, подожди, куда собрался? Где он? Где он, у него что-то отвалилось с него. Но я с него просто броню поспела, получается. Ай, козел. Да ну хватит. Стой, стой, стой, где ты, где ты, где ты. Я задел? Не задел. Но он очень высоко летает. Бесит меня аж. На, не дотянул его. Как ты меня раздражаешь, а? Я, конечно, мог бы взять сейчас этот. А, уже этот... Ладно, по обычными. Обычными пофигачу. О, даже так лучше. Все, до свидания. Прощай. Ну, единственное, вот эта чайка доставила проблем. Надо осмотреть шеи. оценить нанесенный урон. Да нормально, все. Сейчас разведуем Если он светится на карте, значит, его можно это, как у активировать. Опачки. Ну, это самый просто длина шеи, за ним бегать не пришлось. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Охеренно. Это было неприятно. Это было неприятно, длина шеи. А как мне тогда вот сразу сюда пройти, что ли? И вот за эту тут да? Ну, не цепляется она. Давай я с камня попробую. Но она не цепляется, Можно она падает вниз. Визор, проверить, что он видит. Что? А чем не Визор здесь поможет? Где на шейке оторвали три важные детали? Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать. Глянуть, что у него в голове. Ага. И где их найти? антенну систему, стабилизатор, привод. А как их найти? Это интересно, ладно. Это отдельное задание, подожди. А -а -а. Побочное золотой комплект. Вот я взял его и, допустим, и чё? А, они недалеко. Не, ну если они недалеко, давай я схожу возьму. Нет, о чем, не без проблем. Это тогда без проблем, это я сделаю. На той стороне, да? Угу. Все равно длина шеи нужно активировать. Я не пойму, как это поможет нам как бы Верак отвоевать, но... Вы меня не видели, вам показалось. А ты откуда пришел? Так, ладно, это было больно. Слушай, тебе, ты живой только потому, что те пацаны помогли. Ну, это без проблем. А зачем вы мне мешаете? У меня аптечка... Да откуда у вас только это набежала-то? две хпшки осталось, реки. <свист> Не, ну я просто тупо сейчас затанчивал. Прям настолько тупо, насколько это было возможно. Я просто тупо танковал. Ну с этого, кстати, что-то полезное упало. Антенна система... вообще а прочные. -а -а. Так, все равно надо было это ломать. Все равно надо было ломать его, я понял. Кого-нибудь из них. Ладно. Так, похиляемся чуть-чуть. Ой, что-то глаз чешется. А, плохо. Чешется слезит. Че? Да ну опять этот медведь, блин. Так, ладно. А, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Отвратительно, конечно же. Ну, ладно. Ой, а это-то? А нахера я его огнем то стреляю? Он же ему на огонь вообще насрать. Ляха куда-нибудь Я понял, у него только -то больнее бьет Ай, зацепила Ну какой же ты сильный Пиздец Серьезно А где мои хп? А что за бомбардировка мне устраивает а мне, может, и не с ним надо драться? А, так... А, здравствуйте, блядь! Добивай его! Ну, пиздец! Надо было мимо него просто пройти. Ладно, хорошо, я понял тебя. Я тебя очень... Я тебя очень хорошо понял. До свидания. Мы с тобой прощаемся на сегодня. Хотя, можно было бы его подманить. Но мне нечем, тупо. Я А почему я не могу сверху сделать, допустим, атаку? Могу! Ну, давай еще побегаем, ладно. та та та та Та-та-та-та! Ты меня не видишь. Дурачок! Я могу сделать? А я могу уже сделать такие. Ой, что я сделал? А, ну хотя, если он пойдет туда. А, у него из... устойчивость? Нет, у него устойчивость только к огню. А я... Если у меня нет огнежара, почему бы мне не использовать сейчас, допустим, вот это? Как вариант. Да, у меня же боеприпасов на нихерова гора. Очнулся, блин. Если он уязим холоду... А что, не уязим холоду? Куропатка! <свят> Извини, куропатка была, мужик. Я не хотел. Так, ну это должно ему охладить хотя бы. Да я не попадаю еще. Ты заморозься немножко хотя бы. Ты сделай вид хотя бы, что тебе больно. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Хорошо, я побежал, у меня хп нету просто, опа, Он потерял меня, я просто залетаю сюда, вот так вот, блин ты че пугаешь то меня, я думал все пришел за мной, пока не спалил, пока не спалил. Пока не спалился, пока не спалился, пока не спалился, не смогу взять, все хорошо. Ладно, мы так что-то с тобой, ну, мы, с... мы не с того начали, мужик, ну что ты сразу начинаешь? Так, мне нужны срочно зелья. А у меня уже и кончается на них все. Это отвратительно. Я могу два зелья сделать, надо купить у торговца будет. А что у меня по деньгам-то? 700, ну есть что-то. Опачки. Так, э -э так мне все равно в гору надо куда-то сюда. Давай ты за мной не пойдешь-то, по крайней мере, хотя бы сюда не пойдешь. Зачем тебе за мной идти в гору? Объясни мне, пожалуйста, какова твоя цель за мной бежать вот сюда? Для тебя же это абсолютно бессмысленно. Это было бы увлекательно, если бы они не искали меня. Это было вообще отвратительно. Это один из отвратительнейших врагов на свете. Сколько времени? Нормально время, нормально. Так, а ч ⁇ Ну, я здесь могу пройти. В принципе. Все равно все заледенело, да? Ну да. Перестройка маршрута, как в такси. И что дальше? Куда? Ну, куда-то сюда. Я не думал, что длина активировать будет настолько сложнее, чем. А я только сказал: это самый простой длина шеи. За ним не надо бегать, не надо запрыгивать на него. Вот себе лежит спокойненько. Ждет. Опять чайки опять чайки ну ладно, они там бурят, пускай бурят, мы им не будем мешать. Где моя? Где моя штучка? Где моя вот эта? Где моя имбушка? Где моя имбушка? Так, нужно взять ее. За место чего? За место не у меня огнежара все равно нет пока. Аха! Ай, не попал. Где второй? Где эта херня? Ай! Плохо, плохо, плохо, плохо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Uh -huh. Ну нет. Да -мо, не тоже взял. Ай, давай, давай, давай. Давай, да ну зацепи его. Да поймай же его. <с reinforced> Ты откуда взялся? Так-так-так-так-так Так Поджарю тебя чуть-чуть Ой, отлично, давай, до долбану А прикинь, это был бы сейчас упал тот с деталями, который мне нужен. И что делать будем? Или, он, или это он упал? Ну, блин, мне не хватает. И что мне делать? Реально он упал. Где деталь? В внизу, да? Ну, допустим, я доверюсь. Тихо-тихо-тихо, лой. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Хорошо. Деталь блин, нашая целая. Ну все. Мне срочно нужно модификацию куда-то вставлять. Их видишь, сколько дают, а я не могу их вставить, потому что, ну, мне тупо никак. Места не хватает. А может я могу. А что нужно для изготовления вместимости для модификаций? До свидания. Шкура лисы, нифига себе, ты придумал шкура лисы? Где мне ее взять? Опачки. Ну давай. Ну вот ну, я знаю, я знаю у тебя получится, если ты захочешь. Ты какая не хочешь. А вот так вот, вот за этот уступ она хватается. Она должна вот за вот эти уступы хвататься. Я же сказал. А. Подошло надеюсь их... работает их еще и в разные места надо втыкать а? ё -моё. ой стоять ну теперь он уже не так плохо выглядит ты лой блин уже и механик и этот блин а... и хакер блин айтишник кто ты что ты еще правду, можешь надо просто восстановить подачу энергии а если я ошиблась по крайней мере никто не увидит Нормально. надо тебя тряхнуть а он сейчас встанет. Полегче. Легче. Я бы разбудил, получается. А когда было легко? Ну, ты когда легко? Легко было, когда, знаешь, в садик ходил. А куда ты пошел? Подожди, мне информацию у тебя забрать надо. Пошел он, блин, довольно. Опять на эту длину Нужно найти, мы его да вот отсюда, отсюда давай, давай, давай, давай, давай. Ай-ай-ай. А, ай, ай, ай, нет, ну-ка ну, куда... Думаю, же отсюда ты получится, ну-ка за... Суха. Блин. Я так старался, я так бежал. Ну сугробы, сугробы, мило, блин. Я что сделаю? Замедлило ход моего движения. Ладно, ну по крайней мере, он сейчас будет разбужен. И мы его захватим. Но я сейчас не успею, поэтому, поэтому я не, не побежу. А я, может, и успел бы, да? Ну, сейчас я уж точно не успею. Вроде подходящее место. Вон оттуда еще надо будет. Там, сейчас эти собаки охраняют. Он же туда идет, да? Ну да. Так, тихо-тихо-тихо. Надо подобрать вот прям момент идеально. И что, когда побежим? Я предлагаю сейчас. Теперь надо добрать себе до головы. Все, сидим, сидим, алой. Сидим, ждем. Сидим, не суетим. Ну все, они меня уже не найдут. Туда, туда, туда. Ну все нормально, нормально, идеально. У нас, получается, остался только последний длины шей, которые. там! За речкой нашим в пустыне где-то сидит. Отлично. Весь регион разведан. Отлично. Данные меня. Ладно, как только они узнают, что длина шеи свободен, обо пойдем раздавать. А почему? Почему вдруг осво освобождение длины шеи так важно для этих людей? Объясни мне. Я, я глупый не понимаю О, это лагерь разбойников. Это охотничье испытание, да? Их все надо выполнить. Ну, пошли сюда. Лагерь-то я умею защищать. По крайней мере, мы это уже делали. Ничего нового, ничего нового это нам никак бы не принесет. Запись в журнале наблюдения США Запад-10. Носитель данных 1 из 13. дал, сколько оглушило машин? нашей получается, когда... А, это те же самые, которые меня хотели застрелить, но у них ничегошеньки не получилось. Почему метку на этой не видно, как Ну вот на этом, как его наверху компасе. А Вера компас наш земной Видишь, она двигается вообще постоянно куда-то в сторону Типа по троп... я, я обязательно должен по тропе Коза Коза гудит Ой, коза Ну я за тобой туда не побегу Иди ты в жопу Оп-оп-оп, барсук, барсук, барсук Барсук, барсук Я сказал барсук Не съебался он носу Вкусно то вкусно, почему она сразу это ест, блин Вот Она сырое мясо ест Хотя кто знает вот этих ваших, этих всех Все ваши вот эти вот Фифочки, копьерок Копьерок А это кто? Пилозуб. Кстати, пилозубов я могу уже захватывать Насколько я понял Я посмотрел там в этой в статистике Пилозубов мы уже можем захватывать А можно костер какой-нибудь По дороге мне кинуть так ты бежать не близко Бежать не близко, но надо Да мы уже до вулкана дошли А ч, да пошли уже сразу с демоном воевать, что бы нет Пошли уже сразу демона победим Раз мы сюда забрели А реально вообще до туда дойти, может а... Какими-то какими игровыми условно, а, условностями это за, за, а, запрещается делать? Может там гора какая-нибудь, и нас туда не пустят до определенного момента. И мне интересно, что Сайленс-то молчит? Он же через наш визор-то может все узнавать? На -э, видеть, подключаться к нему. Если он такой умный дофига, то он знает, что мы про него спрашиваем. Ну он молчит-то? Он думает, типа, да, обойдется, наверное. Чайка. Не, ну чайка это до свидания. Чаек не люблю Но, кстати, вот эти, согласись, они очень помогают Вот эти штуки против них Там очень сильно Костерчик Не, давай не будем, а Давай не будем ссориться Так, я в чащу леса съебался, ты меня не найдешь А, и что, ты меня в деревьях будешь ловить? Удачи Обнаружена новая зона, вышка управления Чего? Что это за вышка? А, это типа, как зараженные зоны. Только типа вышки. Хорош. 35 уровня. Мы Какого уровня уже? Так у нас уже много уровня. А, так я могу уже сразу сюда пойти в механика. Я могу его сразу вкачать. Ой, так давай я с модификациями перед следующей серией поразбираюсь, чтобы сейчас на это время не тратить. все-таки время поджимает, бурдюк. еще три бурдюка. Ну, чисто теоретически это можно провернуть, если есть где прятаться там. я не особо вижу, что там прятаться где-то можно. если подберусь к башне, можно перехватить управление. Не, ну это все классно, Лой, но... Но это все очень-очень-очень сомнительная схема. У меня даже камни нет для отключения. И одна хп. Если хилка. Сейчас можно проскочить, попробовать. Оп. Ну типа, он туда мне надо сейчас прощимать. Вот те кусты. В какой момент я не знаю. А обязательно вот этих побеждать, чтобы зона была очищена. По идее, да? Кого вот эти бурдюки напоминают? Мне вообще крокодилов напоминают, Ну, почему? Почему крокодилы с бурдюками? Надо избавиться от этой башни. Да я не могу, видишь, они смотрят на меня. Они как-то очень хаотично смотрят, входят. Я не вижу алгоритма их движения. Он тот вообще ушел куда-то. Но я не проскочу без палева никак. Типа тот ушел. Вот этот отвернись. Отвернись срочно. А, а ты не поворачивайся. Ну, типа, если камни бы у меня были. Он сейчас на меня наступит, бля, но он на меня наступил! Пускай меня там ищут. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это, это злой, хитроумный план. Я отплёк дурачков и сам подобрался, да? Нормально. Ну, кстати, это как вариант вполне себе. Сейчас она запустит импульс. Пока действует импульс, можно им надамаживать. Ой, ну это отвратительно долго будет. Я так понимаю, их не надо побеждать, потому что, смотри, башня-то исчезла. Я больше сейчас хп-шек потрачу в битве с ними. Хотя с них огнежарка выпадает еще. Ну, оно того не стоит. прям реально. Опа, еще костерчик. Ну, башню-то мы... За... Тихо, башню-то мы зачистили. Так что нормально. Рыскарь. Что, где лагерь-то? А, кстати, потом от лагеря можно двинуться сюда. Все равно далеко идти. И потом я просто телепортируюсь назад сюда. Да, есть костер как раз. И поговорю с Секулой. Ну все, все, все четко. Вот лагерь еще бандитов. Вот лагерь бандитов. он уже первая жертва стоит, смотри. Вон стоит, стоит. Вышел покурить. Опачки. Это не они меня заметили. Их устройства меня просканировали. Каким образом? А чё вон этот один вышел? Один в поле воин, что ли? Лови. Ой, плохо. Нормально. Я их не вижу, чтобы их много было. Но если их немного, чем мне бояться? Вам что подмогу? не таятся. И если я их перебью, люди это непременно заметят. Ну, вон у тебя шапка торчит. Опа. В одну голову влетел, из другой вылетел. Ага. <связь> Тихо, тихо, мне бы сейчас это. Ой, не подходите, я, не подходите, я отморозок. Я их просто, я их просто электричеством захерачу. И еще и огнем. Я просто, я, я плохой человек, я заставляю людей страдать. Спали себе люди спокойно в этом лагере, никого не трогали. Так, ну вы попадаете по мне, это как-то мне не нравится. Но тот сгорел почти. Да хватит попадать-то в меня. Попадает в меня. Зачем? За что? Что я плохого сделал ему? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. яй яй яй яй Ай, попал в задницу прям стрелой. козел! Так, так, так. Трава, трава. Есть трава? Нету. Плохо. Отвратительно. Плохо. Очень плохо. А, блин. Как бы мне сейчас не пришлось возвращаться. А я не могу сделать. Даже укрепляющее. Плохо. Тогда нужно сейчас аккуратно все сделать. Ой, они меня запалили. Да ты тихо! А! Размен! Произошел размен. Есть аптечки? Блин, ребят, аптечками поделитесь, пожалуйста. А я еще не всех победил, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, ну хоть так. А у меня восстанавливается часть хп, что ли? Я больше никого не вижу. Давайте вы мне дадите, блин, аптечку, кто-нибудь. Пожалуйста. Блин, вот жадюги, а. Что? У них тут еще и в плену какой-то огромный этот трактор. Полезная травка. Правда, горькая. Тихо, тихо, Эллой, ты такие слова не говори. Полезная у нее тут. Травка. Травушка-муравушка. Так а чего? Я же победил. И надо? Это типа... Убить и главаря, а, это еще не все, что ли? Ты прикалываешься, что ли? А, ну точно, это был только первый рубеж. Ну, блин, ребята, ну вы меня разочаровываете, у меня нету этого. Охереть их здесь. Пипец. Это, это просто попада. Это На попад... такие лучше не натыкаться. Отвратительно Ой, плохо, все очень плохо Тебе что, заняться нечем? Не убили? Тебе показалось Давай пока этот там рассматривать Я вот того вынесу Только где его голова я не вижу А, нашел Эй, hey, тут нашего убили. Да? Yeah? <laughs> По-моему, всем насрать. <laughs> так, хорошо. Я больше никого не вижу. Ага. Ну все, двигаем туда потихоньку. В детстве это было проще. Что? Что конкретное, Лой? Так, ну мне вот тех двух выпалить, потом подкрасться к главарю. У меня есть навык убийства главаря? Нету. И? Ну и ладно. Нет, так нет. Это, это на самом деле не страшно. А что это они на горячих источниках тут, тут обосновались? Смотри, какие, блин. Эстеты. Так, ну я тебя вижу, чувак. Опа, отдохни немножко. Немножко отдохни. А что то мы убийства сверху не совершали ни одного. А, он далеко. Он далековастенько. А? Мне бы его голову как-нибудь выпалить бы. Ну Как бы... Как бы его так... А, ну вот, нормально. Хороший ракурс. И человек хороший был, наверное. Но если это логово бандитов, разбойников, тогда, наверное, нет. Ну, знать наверняка мы этого точно не можем. Ну, вот и кто, и кто говорил, что я в стелс не могу, а? Так, блях, ну это сильный чувак. А, так все, да? Ты последний остался? А, блядь! <laughs> подожди! А как так-то? А их еще много, еще больше их стало как-то. Ладно, подожди, ладно. Так, как бы мне тебя... Но я его не смогу убрать без палева. Но я могу попробовать вон того без палева убрать. Отлично. Так, мне сюда перебраться. Ну и все, их осталось на самом деле не так много. Того сейчас могу убрать. Если выйдет. Отлично, прям замечательно. Ну все, двое это в принципе не помеха. Плохо, почему у нее шлем какой-то или че? Из-за снега не вижу. Хорошо. Да блин, как же с ней воевать, а? Ага, а если застанете попробовать ее? А что мне по огнежару? Так и не набрал, да? Я просто буду дамажить тебя электричество. Сгори в электрическом аду. Просто передвигаюсь. Ага, -а -а, куда ты пошел? какой сигналки? Сигнал. Да куда ты подашь? Стой, остановись! Кто-то еще проснулся, подожди, там еще кипиш кто-то поднял. Откуда вас тут так до хера? Я не понял. Их прям, их прям офигеть как много. Я могу эту сигналку вообще вырубить? Мне интересно. Ее нельзя М вырубить? А, можно. Можно, можно, можно, можно. Так, так не шумим. Ну блин, я что-то так э, погорячился сначала, то что типа их немного, их, чё, их здесь еще дофигища просто. Они прям, они прям вокруг лагеря так расцветывались. Ты ничего не видел. Ну Повоевать пришлось только с главарем, потому что у меня нет навыка убийства вот этого главаря без палева. Еще один. Один вон на стульчике сидит, другой рядом с ним. Но я надеюсь, это последнее. Показалось. Не знаю, подойди, узнаешь. Может, и не показалось. Так, а -а я сейчас сюда подойду. А чтобы <связать> разведать. Ну, тут на башне я выносил, пацана. Но эти двое последние, по идее, остались. Ну не знаю, я по кругу прошелся практически. Ну, один туда смотрит, другой туда. Вот в ухо прям. А этот. А этот я не вижу уха. Он тем более присел. Сейчас концентрация восстановится чуть. Я просто из-за снега вот я не вижу, если вот прям не наводить. Я прям не вижу. Вот эта голова, да Хорошо Ну все, я же всех победил Нет, еще не всех А сколько их еще, я понять не могу Я всех победил Я весь лагерь зачистил Сколько можно Ничего еще пройтись надо Ну давай еще пройдемся Может где-то еще один ходит А нет, все Или не все а еще? Да, ладно. А у меня ГП-шек-то нет. Пахнет покоем. Ненавижу покой. Многие умирают в покое. У него кнемёт. Кто-то здесь. Я нутром чую. Обыщите все. Так вас трое осталось. Это вы так ищете? Хорошо, что я не плачу вам жалования. Так, ну подожди, я не готов сейчас вступать в открытую конфрак... конфракта... конфронтацию, потому что как бы. Как бы нет. О, есть немножко. Но я бы сейчас вот как раз-таки вот так вот и это. Хе-хе-хе, дурачок, блин. Двигай отсюда тяжелый а там еще вон давай вокруг я еще проведу на всякий случай а если я не добил в тех в лагерях то на помощь бы ему пришла что целая армия так но ну они как бы типа спрятались но мне типа как бы пофиг на их прятки особенно он тот что-то он стоит прячется блин их тихо, тихо тихо лысину да взял лысину убрал козел так, ну сейчас они успокоятся. Опа, опа, опа, смотри, бежит. Похоже, у нас мертвые. Похоже на то. Но они мои канаты не видят. Так, ну я не попадаю. Попадаю только вот, когда сужаются. Ну, кто-нибудь куда-нибудь пойдет? А, ну отлично. Так, тихо-тихо. Давай, пойдешь. Ну давай. Давай ты. <смех> ты такой дурачок не могу с тебя. Так, я еще сюда стрельну. ты сюда даже не ходи. Хорошенько подумай, куда пойдешь. Давай, давай, давай, думай, думай, думай. давай. ха ха ха ха так, ну он тот там, блин, мне бы вот сюда перебраться. Поближе чуть-чуть к нему. И вот так ему под жопу прям поставить растяжечку. Вот прям ему под задницу растяжку поставить. И пока он там что-то думает, попробовать вон снять того парня. Ну блин, он так вообще там невыгодно стоит. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, это ты куда собрался? О, нифига у него хп до да херища. Не, ну искать-то пусть ищут. Больно, что ли, было? Давай, чуть-чуть вперед. Пару шагов вперед. Минус один, все. Не, ну вот с этим будет сложно. бытовую снайпера снять у них а, -а, -а, -а, -а. а так в целом все неплохо <Olmos> но его не видно он там спрятался и все И куда ты собрался на вашей лица а ветра-то нет. Чего-чего-чего? Это ты с чего взял такие глупости, парень? Какая трава шевелится? Ничего не шевелилось. Все под контролем. Никто нигде ничем не ш... Ой, как снега много пошло! Отвратительно. Блин, что делать? Можно, конечно... Нормально. <паспоркненько> Можно, конечно, дерзануть. Но я бы не хотел так сильно дерзить. А-а-а-а, меня спалили. А, не убил. поляха муха тихо тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. тихо ее! Тихо, тихо, тихо, тихо. Фига, ты мне тут фаершоу решил устроить? Ну, вот сейчас мне не хватает как раз-таки навыка гасить беспалево этих. А этот спустился, что ли? Ты молодец. Надо просканировать и посмотреть, что тут есть. Не надо ничего сканировать. Скани скани сканирователь, блин, я тут нашелся. На, не-не-не, я ничего не, не буду брать у тебя. Оп. Так, все нормально. Остался один дядька. Я тебя не вижу. Тебе не надо меня видеть. Ладно, чуть зацепил, ничего страшного. Я его просто сейчас там запру нафиг просто всех ловушках. Не, время, все не знаю, что-нибудь да взорвется Да, согласен Хорошо Ну у него еще больше половины хп А огнежара хрен и ХПшек прям мало. Ой, прям в огонь наступил. Так, ну можно в принципе попробовать его по беспалеву, э, с этими стрелами повыносить. Не знаю, насколько это будет действенно. Где он? Я вообще не вижу, где у него голова, где что. 60 ХП, это очень мало. Ну, типа, в принципе. О, я в тупик себя загнал. <серен> <серен> <серен> <серен> До свидания, огнежар, дай огнежар. Бляха, дай огнежар. Так, ну все хорошо, ладно. Ладно, ладно, ладно. Сейчас по методике, сейчас, сейчас повоюем. Мне бы сейчас позицию. Снег вроде подубавился чуть-чуть. Ой, отморози. отморозить, отморозить, отморозить. Он не горит. Ой, горит! Тихо, тихо, я горю. Тихо, тихо, тихо, Мама тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Его надо сюда подвести. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, все, пойдем погуляем. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, хорошо. Он меня порвет, он молодец, все, такой класс А, гнежар кончился, заипись. Тебя. Тебя. Тебе конец. Да нет, дружище, тебе вроде конец. А может и мне? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Тихо, тихо, стреляй, стреляй. Опа! Немноже стрелы побыстрее. Готов. Больше уже он ничего не подпалит. Огненное оружие Азерам, может пригодиться. Обучение? Так огненное оружие Азерам? Про что? Да вот это, про этот огнемет? Ну все, как я по красоте. Лагерь-то был достаточно большой. Скорый верак узнает, что я перебила всех разбойников. Собственно, обо мне уже, наверное, все наслышаны. Пора бросить вызов аратаку. А, два надо было сделать его. Ну, все хорошо, я сделал самое выгодное, мне кажется. Три навыка. В чё пойти? В чё пойти? Чтоб пойти? Сырьевщик при осмотре поврежденных машин может больше сверить. Но это, кстати, неплохо. Это неплохой навык. Ну вот это тоже, кстати, неплохой навык. Но это больше в стелс. А это больше в ресурсы. Мне сейчас не хватает ресурсов, поэтому я возьму пока что это. Так, отлично. Кстати, о ресурсах. Они продают обычные зелья за обычные деньги? <смех> так, отлично, хорошо. Тогда я возьму зелий, штучек 4. Больших штучки 2. 3, ладно. Укрепление возьму 2. И, наверное, но ну, огнежар покупать, это слишком дорого. Не буду. Хотя мне очень он нужен. Хорошо, а, все, мы бросили... Что это? Камнипат, лагерь разборника, 30 сто процентов. Это типа можно его слегка зачистить, потом прийти и снова зачистить. Ну все, я готов, а, в принципе, бросить вызов а, и стать новым вождем. А, бануку. Банук. Верака Или ви, ви, верака. А, поищите в грани песни кого-нибудь, кто мог бы помочь вам информацией и что-то там. Если Элой перехватит управление над длиношеем, то откроет новые участок карты, увидит зоны обитания машин. Там не только зона обитания машин, там открываются вот эти статуэтки, эти цветы, лагеря, к эти котлы, где мы можем прокачать свое копье. Ну, про, по идее, а, вообще в Frozen Wilds ты должен идти после типа, того, как всю, вообще всю игру прошел полностью, со всеми допами же, в теории. Ну, в теории, да, но я не знаю, как. Мы, вот видишь, пошли просто... Мы, я, мы по большому счету, прошли только сюжет, отвлекаясь лишь на... Ну, совсем немножко на какие-то небольшие. Так, здравствуйте, вы слышали? Я в одиночку расчистил стран, лагерь. Но она никому не подражает. Так, мне надо бросить ему в ноги копье, да? Среди моего народа ходит молва о твоих деяниях. Похоже, наша снежная земля тебе чем-то особенно приглянулась. Хм. Да. И есть лишь один способ увидеть ее всю. Ты? Это что, да, вызов заверак. он сказал? Это что, вызов? Пойми, это не шутка, Аратак. Что-то, по-моему, диалоги как-то сместились чуть-чуть. Странно. Все понятно Это ты ее надоумила Ты с ней и выбора нет Я обязан принять вызов Я не ожидал от тебя такого сестра Это ты запретил мне ходить на барабан, брат мой Тут еще и терки брат личные и сестра А тут все посложнее, чем я думала Нет, все просто Встретимся у хребта из вояний, и я положу конец этой игре. Да как скажешь, суровый дядька. А если я его победю, он получается будет... он должен мне подчиняться, так как я его вошел, правильно? Полагаю, мне стоит объясниться. Ну да. Да. Уж будь добра. Значит, сначала говорит, брось Почему вызов, а потом сказала, объясняться. С атаком брат и сестра. Думала это ни к чему. Удивлена, что Аратак сообщил это чужачке. Наверное, он страшно зол. Я не очень хорошо разбираюсь. В людях? Предпочитаю общество душ. Или одиночество. Ты могла бы принять это за семейные дрязги. Наше паломничество намного, гораздо важнее. А что за испытание? Меня сейчас волнует другое. Что это будет за испытание? Пойдете охотиться на машины у хребта из вояний. Победит тот, кто станет быстрее. Будет очень нелегко. Ну да, а когда что было Что за машина легко? смотря? Встретимся у подножия и расскажу. Там мне будет гораздо проще все тебе объяснить. Ладно. А дело не в том, кто чей брат. Я хочу узнать, что внутри барабана. Душа, демон. Как это все связано с машинами. Но раз уж мы на это пошли, ты должна быть со мной откровенно. Я недооценила тебя. И Аратака тоже. Я не повторю этой ошибки. Жди у хребта изваяний. Ладно. Это было достаточно большое Итак, задание. Рискнуть жизнью, чтобы Либо возглавить отряд хорошо, охотников. Мне как раз то, о чем сделать. я мечтала. Так, секундочку. Прежде чем мы пойдем с аратаком аратачить. Огнежар, пожалуйста. Буревик, банук, оружие? Что это? Дайте мне огнежар. Пламя горн. Есть! Огнемет? Серьезно? Это копье новое? Что мое копье? Это не копье. Вот копье, да? Блин, копье Silence 45, 51, 25. А, -а, а, ну это тоже прикольное. Нет, я останусь при копье. Ну вот это уже тоже, кстати, классно выглядит. Это. Оно как копье ставится. Нет, оно как оружие ставится. А это? И это как оружие. Может, это не копье? Может, это что-то другое ладно потом посмотрим Держись, хребет так хребет, своя Машины машина при помощи огнемета это потом все это потом мы будем фаер-шоу устраивать куда мне идти так ну хоть не так далеко хоть не так далеко у меня кстати мешки кончаются скоро пешком ходить придется либо покупать покупать конечно же что? Главное, а, поймать тот момент, когда у меня останется один мешок, чтобы переместиться к торговцу и купить у него мешков. А не идти пешком за тем, чтобы купить у торговца мешки. Я все правильно сказал? Я могу оговориться, я иногда такую чушь бы отнесу. Ты меня не слушай. Ну офигенно, костер, но ну, вот ты мог предупредить, что поблизости враги. И вообще какого хрена ты меня прям к врагам спамешь? В смысле, обли... об, об, обновлено текущее... Мне не нужно обучение пламя горно. Я пока не собираюсь ничего обучаться. А попроще, есть где-нибудь Тро тропинка какая-нибудь? Так, мне интересует, какую машину нам нужно победить, чтобы стать вождем. Если этот, это огненный медведь, то нет, я отказываюсь. Можно я пойду тогда домой? А вам ничего, что я буревестика побеждал? знаете таких, а? Мощный такой, большой такой, крылатый, муха, блин, такая огромная. Драконья. Да, слушаю, у меня есть имя, между прочим. Поверь мне, уже не раз бросали подобный вызов. Я не боюсь. Так я тоже. Но это же так глупо. Ведь ты не банук. И что? Ты понятия не имеешь, что должен делать вождь. Да разберусь, по ходу дела. Я прошу тебя, как охотник-охотника, отступись. Вы пустите нас на громовой барабан. Да ты даже не знаешь, что там творится. Я больше не стану рисковать жизнью сестры. Ну все ты сам ответил Тогда на свой вопрос. Как знаешь, я зарою твою глупую дерзость в мёрзлой земле. Что за угрозы это пошли? Сначала попробовал договориться, договориться не получилось, начал угрожать. Таков путь, Банук, и таково испытание. Кого победить надо? Ты поднимешься на хребет с востока. <Builder> Аратак с запада. На этом пути вас поджидают опасные машины. Охотники из Верака уже дежурят утроб. Как подойдете, они выпустят вам навстречу машины. Вам нужно добраться до середины хребта, а затем спуститься в долину к последней цели. Каждый раз, одолев машину, вы должны подать вот такой сигнал, чтобы весь народ его увидел. Убивать машины, пускать шары. Ясно. Победа за тем, кто первым пустит третий шар. Ну, да. Но путь того, кто бросил вызов, сложнее. Почему? Если Аратак запустит раньше хоть один шар, он победит. Чего? Это че за глупости? У тебя был шанс, страница. Что это за глупость? начнется по сигналу? Зачем вождю поддавки играть? Давай! Почему это несправедливо? Вождь должен быть сильнее всех. Почему у него какие-то поблажки? Я этого просто не понимаю. Это глупость прям глупейшая. Видимо, есть несколько путей. И они отмечены рисунками. Ну, видимо, да. То есть это сокращенный путь какой-то есть, да? Ладно, сейчас посмотрю. А, или нет. У меня 7 минут. 7 минут это просто, блин. У нас было 12 минут, ладно, чтобы ладно, уничтожить ладно. огромный сильный танк. Блин, а тут забраться на какую-то гору. Фу! Где лофта? Где лофта? Аратак, считай, уже проиграл. Считай, он уже проиграл. Или это 7 минут, чтобы мне еще это? Или 7 минут это, чтобы еще и машины победить все? Тогда это уже сложнее. Тогда это уже сложнее, но в принципе нам пофиг, мы главный герой, мы не можем проиграть. У нас нет права на проигрыш, потому что это, это повествовательная игра с сюжетом. Ну как бы ты можешь пололноваться, типа, а вдруг мы не успеем, вдруг мы не успеем, все проиграем, всю игру Иду, заново начинать. Аид захватит планету, потому что нас бануку отпиздят палками, мы будем долго это как восстанавливаться. В это время Аид уничтожит пол населения земли, а нового населения Земли. Не, ну походу да, это на все время. Ну, претендентка, тебе нужно перебить это стадо. Все машины до последней. Чего? Это Ебанулись, что ли. Ладно, тогда нет времени тянуть со всем этим делом. Так, я сейчас сосредоточен. Да блях, опять ты тупорылая куропатка! Как я тебя ненавижу, а? Две куропатки, заебись. Да шоп ты сдохла, а? Да не ты! Какая ж ты мразота, а? так ладно ладно ладно у меня есть огнежара или нет А, секундочку у меня нет огнежара у меня ничего нет пошел в жопу короче давай гаси ее что-то ослепил да пофиг что-то нападает так спокойно спокойно ой пока она отвлеклась Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, отлично. Нормально, нормально, хп есть. Так, давай, давай, быстро, быстро, быстро. Даже если я слепил, похер, кому-нибудь да попаду. Где, где, где, Я теряю время. Я ж перебил атаку. Ну и ч ⁇ все? А не жар кто-нибудь. Что, откуда? Ладно, ладно, нормально. Ладно, ладно, нормально живем. Один козел это... Да куда ты пошел? Перебил. Лестницу. Забирайся и запускай шар где Аха все понял а так бы ты мне не сбросил да это на первый шар столько времени дается Мы или на столько. все три Попробуем. теперь заберись наверх и запусти шар Я надеюсь это на первый шар дается столько времени потому что если это дается на все три то я уже не успеваю но это бред Ара Та -па а так сильный противник, надо спешить. Он чуть-чуть позже Спускайся меня запустил. По а, 10 минут, да, насрать. Блин, я не посмотрел, есть у меня там это или нет. Так, надо взять будет этот, попустили. Аб. Бурдюки. Что, Блин, что бурдюки, твою, твою мать! Вот тут мне, мне бы очень пригодились вот эти штуки, но у меня их нет, поэтому будем будем тем, что есть. А не морозный, да? Ладно. Слишком низкая, слабая натяжка была. У меня есть другие боеприпасы. Нет у меня других боеприпасов, эти сильнее, лой. Как ты не понимаешь? Твою мать, пила зуб еще. Давай, зуб подойдет, я его захвачу. Пожалуйста. Очень нужно, очень нужно. Пожалуйста, иди сюда. Иди сюда. Я тебя очень прошу, подойди. Да, пожалуйста. Я рискну. А суки! О, это жопа, это жестко, это жестко. Бляха, я еще и промазал. О, отвратительно. Отвратительно. Куда ты плюешься? Так, мне нужно. Мне нужно сейчас время, чтобы отступить и это, перегруппироваться. меня просто не хватит сил на этого, на буртюка. Он ну, поднимется, можно ему оглушать удар -то, то Ясно, он меня заметил. Он просто меня заморозит. <звы> давай, давай, давай, ладно. Если здесь его можно свалить. Можно свалить его. Огнежар какая сильная вещь. Это так не жара. Это мне кажется одна из основных просто это, вещей в этой игре. Да блин, ну, смотри, какой сильный, а. Да не получается подобраться под него. Он не подпускает. Прям не подпускает. Да он не подпускает меня. Отвратительно все. Все просто отвратительно. Нет, не получилось меня. Не получилось! Если бы я мог пилозуба еще перехватить, можно было бы что-то с этим сделать. Но сейчас я вообще просто бессилен. У меня есть камни. У меня даже камней нет. А -а Ай, как плохо. Как плохо! Надо было отопать, он бы меня заметил. Да сколько вас здесь? Бля? И время идет, а я что сделаю? Им вообще насрать на меня просто. Как же их здесь много? Отвратительно просто. Я спрятался? Если получится перехватить. Блин, но у меня не получится. У меня прям не получится перехватить. Пародика. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, успей, успей. Все, ты мой. Сейчас, сейчас вообще медлить нельзя. Нормально, похер. По своим, как по бульвару. Ну все, так хотя бы проще. Так, спокойно. Иди туда вообще, куда стреляй Добивать, добивать, добивать срочно Отлично, ну если бы <laughs> чит, не читы с этим блин Мне сейчас просто очень повезло прям Прям капец как повезло Нормально, нормально, похер Ляжем дальше Добиваю. А где шар взять? Так, извини, пожалуйста. В какой а стороне шар? шар? Все, вижу, вижу. Я успеваю, можно мне где жар? Нету. Плохо. Ну блин, это э, зуб сейчас прям помог. Сюда! Офигеть. Да бегу, бегу, бегу, бегу. Блин, нет аптечки, есть аптечка, все. Хорошо. доведи дело до конца. Четыре минуты. Это было прям отвратительное испытание. Кошмар прям какое. Обогнало Я первый. Да как не намного. Надо торопиться. Да как не намного. Четыре минуты у меня еще было. Спускайся по тросу. Тебе нужно в долину. Кого убить третьим? Я не знаю. Мамонта <соценно> <соценно> живого. Забыла. Ничего не вижу. Так, собери селой. Я не знаю, он они подсуживают не... там этому, какого у вождю-то, а. Мне кажется, там какие-то это сейчас будут мутки, то, что ему подсудят. Хотя. Почти готов. Кто знает. Может он пойдет на это, как у. Теперь последнее испытание. Может он как бы по чести поступит. Если он по чести поступит, то. Э, ну. Там позлиться, Пусть злится, это пофиг. Он имеет право на это, в принципе. <звы> Кто-то не так. Загонщиков нет. Кто выпустит последнюю добычу? О, О -о -о -о. Опять ты, дружище, да? А, два друга. Прекрасно, у меня нет огнежара. В этой, блин, в, в этой морозильной камере нет огнежара. Три! А тут ну раз ты вождь, ты берешь двоих на себя, <laughs> согласен? Да, да, да я запутался, подожди, пожалуйста. Огнежар дай мне! <laughs> э, бляха! Огнежара нет, что делать, сука? Я сбиваю компоненты просто с них защитные. Отлетела. А ты будешь помогать мне? А, ну не себе там дерется, там, там, нормально. Но это медведи, это как, не ну, крути медведя прям. Так, спокойно, нормально. Ой, затанчено, затанчено просто. Ну, вдвоем, кстати, попроще. И как мы будем решать, кто победил? Ай, ладно, ты догадался с вертушки меня жать, молодец какой. Так хорошо, но он почти готов, почти одного вырубил. No! Нормально, нормально. Да почему ты такой неубиваемый, а? А, а ч это ты другану на помощь, попал? Да умри! <смех> <смех> Блин, еще и скинул меня. Ладно, я сейчас поднимусь. Ты думаешь, я не поднимусь? Не подымался только тот, кто не падал. Вот сука. Лечисье, Ладно, пойдем поможем, Аранаху. <смех> я здесь, друг! Держись! Сейчас мы его вдвоем, сейчас мы его вдвоем завалим. Ну или они нас вдвоем завалим. Так, спокойно. Хорошо, ладно. Вот вам огонь. Неплохо. Что он делает? Что это было такое? <смех> Блин, это жесткая фигня какая-то. Я охерею. Офигеть! Откуда летит все? Просто все отовсюду летит. Козлы. <смех> О, божечки. Это сложно. Это сложно. Три медведя. Нужно подготовиться. Каким образом? Мне У меня нет так мне жара, понимаешь, Илой? С одним я кое-как справился. Да, еще мне не давать эти боеприпасы собирать. Отлично. Отлично. А, можно, конечно, отступить как-нибудь. Но, блин, три, это, мне кажется, слишком жестко. Ладно, если по порядку, но три сразу, это же пиздец. Охереть Им просто... Они просто жарят Им просто похер Вообще на все Да ну капец Как же больно Так, ладно, ладно, ладно. Может, Аранак сам справится, а? Они просто достают на меня. До меня. Просто вот вообще пофиг. Ладно, ладно. Мне кажется, тут лучше быстрыми. Он просто ледяные шипы, как Росомаха достает, и вообще. И вообще срать они на все хотели просто. Я не понимаю, как с ними драться. Ой, отлично, превосходность. С двумя еще. Они стреляют, они бьют. Да я собрался, ну им как бы по пофигу, понимаешь? Кстати, это можно отступать там. <свечу> Тихо. Нормально. Ну вот так еще можно. Да, я понял тебя. Ну, офигеть, они все, они все ему на помощь пришли. Ага. Я понял. Да я понимаю, тебе больно, но у меня нет ХП столько, и нету, нечем с ними воевать, ты понимаешь? Аранак. Тихо тихо-тихо-тихо, я ползу в свою берлогу. Так, аранак. Опа. Да бляха, я ползи в берлогу, элой Срочно подлечиться, блин. Да это невозможно, это невозможно. Я не знаю, кто это придумал вообще. Это, это какой-то извращенец придумал, правда. Ну как вот, как вот с этим бороться, просто три сразу. Нельзя с ними долго сражаться. А этот здесь стоит ждет. Хорошо. А, капец, они меня зажали. И что я делать буду? Они с двух сторон просто стоят и ждут меня. Ну, типа, ладно. Чё-то получается таким образом. По чуть-чуть дамажим. Но если бы не вот эта пещерка была бы сложнее. Так, и что у нас здесь? А, он прям здесь еще и целый стоит. Успею я его опрокинуть? Аспел, успел, успел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну надамажили так неплохо. Ну и чё, и куда он? Так, леч, лечимся, лечимся. Ой-ой-ой, хотя бы одного добить, а. Да давай. Блин, они все трое здесь. Натя тебя в сраку. Хорошо. Так, блин, как быть-то, как быть, как быть. Давай подумаем. Двое почти развалины, один еще даже наполовину не побежден. Да ты своей жопой все закородил опять И что, по одной стреле так давать? Почему из этого укрытия нельзя стрелять? Слишком читерская или что? Вот если я на ту сторону, допустим, перейду Они сюда придут? Ну, один придет, по-любому Вон он что-то подымается сейчас Ладно, пу пускай подымается Я обойду просто А, не, вон он Ой-ой-ой, есть куда стрелять. Ну, хотя бы так, хотя бы по 30. Да ой, блин, сосулик понаставили тут, что за пещера. Ну, хорошо. Аронак -а -а, а чего одного завалил? Давай, ну, соберись, мужик. Почти завалили ее. Не-не-не, не надо мне такого счастья. До свидания. Я, я отступаю. Ой, ну тоже неплохо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай... Блин, ты отвратительно сейчас поступил. Но я не буду жадничать. Ему осталось совсем чуть-чуть, но я не буду жадничать просто. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да, да, да. Держишь. Одержишь. Но они все трое живы. Но сейчас будет минус один, как минимум. Есть. Плохо, надо лечиться. Надо лечиться срочно. Вы достигли 37 уровня. Я этому... Где я вообще? Так, перебил. Ой, хорошо. Отлично. Так, отступаем, отступаем, отступаем. Отступаем. Нельзя так. Ну я просто, если бы у меня были бомбы, было бы проще. Но у меня огнежар просто закончился. Я ж не думал, что все будет так критично. Ну ты в курсе, что я одного завалил? Полностью смысле прям... Все плохо он из какого-то этого блин ледяного огнемета фигач все минус еще один давай давай быстрыми атаками лой отлично последний давай соберись ой превосходно превосходно повышенный дамаг сейчас ему придет ой промазал Я успею. Ну все, это конец. Еще успею. Так, а теперь вот так. Ладно, быстрыми, быстрыми. Давай, давай у меня теперь закидает какашками. Тупо. О боже, какие же вы сложные, а. Аж камеру подвинул тихо. Где вы были раньше, так господа. Правда. Ледоклык из барабана. Машины прервали состязание. Значит, результат не засчитывается. Это ничья. Вы все сами видели. Это она сразила машины. Не я. Нифига ну ты, мужик. Она лучший охотник. По-мужски. По совести, банук. по чести. Выжить, победить. Лишь это важно. Моя кровь в твоих зубах. Я готов следовать за тобой на охоте. Теперь охотникам запрещено подниматься на барабан. Путь заказан всем, кроме вождя и меня. Так не положено, но у меня просьба. Позволь пойти с тобой. Да, пошли, конечно. И сестрой. Это я я разрешаю. Но ты будешь слушаться меня. Нет, он будет Нет. слушаться меня. Слушать все будут меня. Оп. <сípro> <сípro> <сípro> <сípro> <сípro> вот так вот, блин. Я тебе говорю, выросли от изгоя до вождя племени. Ну, вера. Она ждет нас. Нормально. Внизу есть лагерь, длинная засечка. Готов все приходи Ну, я готов. Но я готов Фождь. в следующей серии хе <смех> я молодец <смех> Блин, это было очень сложно Потому что они, ну ты сам видел, очень Если ты сюда приходишь неподготовленный Все, я не знаю, Рост как этот момент проходить похож. Новая одежда И оружие, как у Аратака Вождю полагается особое снаряжение А теперь пойдем в длинную засечку Путь на барабан свободен О. Ты видишь уровень? Ты видишь уровень, с которым туда надо идти. 50 Пройти испытание Верака. 50 уровень. Карл. О, ну ⁇ это это жестко. Куда надо идти? А, еще и туда идти. Ладно, я поближе телепортируюсь. Один мешок, кстати, остался. Ладно, с мешками разберемся в следующей серии. Разберемся в следующей серии. Все нормально. Все хорошо. Так, ну все, давай на этом заканчивать. Где костер? Я сохранюсь как раз. У нас, ну блин, за сегодня мы прошли, кстати, две миссии. Ну, условно, это одна больш один большой квест мы прошли. Не знаю, ск э, сколько по времени вообще дальше будет, но по идее еще серии две, наверное. Мы должны успеть до да, второй части.